Ирина Икехазна уже норствоет. не холодно? А улица. Ашпит. Ашпит. Ашпит. Ашпит. Ашпит это вот. Папа, в этой коне журнале он был, Приехает, лахтарит. Игра марвана, дешманский интернет Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Яма, дети, дети, дети, дети, дети, дети, Таф-тафер Хаундер, хаундер, астрал Еее, астрал, установлена Медаат, пшах Команда противника разбита 25 лет назад Я не знаю, что они уходят Торегали, Взорвите один из объектов противника Ман, 55? Я беру, я беру Я зеленый Очень, мягко. брат Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Çocuklar Ben kendi çevresim P2'de oturdum Gizlet Ustanaveri ki bombo Bizlik İndir BİNİCE BİNİCE BİNİCE İlk kebarnak BİNİCE Бомба потеряна И чертка. И когда брался. И Мы проиграли раунд. Yunus giy hadi Peşt tamam Ение драни, инженерки, зайбалны, зень береми другая на руки. Брага там деньги, браган, деньги. Малыш, если Сейчас или, что не И бомбу. Да. сразу здесь ракитиваться даркам ту что на 0 лют 0 лют 0 лют На, лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 лют 0 О, блядь, где-то мишку вышли, да? Мидира, это другой канал. Дигай, дигай, дигай, Onlu dilerim Zajan키 gibi mi suhop inceliyor kuin haka Ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, за ищем за ищем за ищем брио голды брио голды брио голды мы выиграли вражеский отряд разбит защитите стратегические армии бурден балкона палец бьет? раунд начался Блин, нахуй, блядь. Огонь построен, нормально ли ты? бар бар бар Ощущение, обратно. Екай, ехай, екай, екай, екай, я, мусор Мусору Я могу убить, но? А скиллар не екай, на фуловую мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Аркуха. Арка давай, арка давай, давай, давай. Бля, Рынок Рыльный пока. отряд уничтожил. Миссия провалена. перед Защитите стратегические объекты. Раунд начался. aslında... yi ki Hz haleğa hale daha że sallet chyba ben daha bakın beni graf başlıyorlar ''rabian rastedi speaks'' şu an açıklamadan çip Yeah! <laughs> Sorry, <laughs> brat. Sorry, brat. Haha put the shrimp out of it too, you don't have to go to the sat get too. Ой, сонгоинчик, терчатальник, дай. И какая там джазжигинса? У меня осталась. У меня осталась. Ну ничего тогда. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Поробит, поробит. Бомба была... Верх, верх, верх. Верх, верх. Верх, как? Да. наш отряд уничтожен миссия День провалит День установите бомбу зильнюю руку начался фигма бомба взята бомба взята şey bakalım geldi be играли раунд установите бомбу возле одного из объектов раунд начался бомба взята дым лакнулся думаю решительно ли муффигрант работает. Пока. надо Эй,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 Av Atç». 쪽에 varmışzept. gott formation Слайбрилли, мультик. Луфти, ай, мусор слайдер. Блять. Артурный! Артурный! Артурный критич! Артурный критич! критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный критич! Артурный двигайся двигайся плохо плохо отдельно здесь не на еще ребята они еще <çalışanmışnın> yok <gy comen disciple> mm -hmm. alır <life persistbers> <algo> <pic promoted> <the> <institute> Я Защитите стратегические объекты. так? Релик. there was <laughs> a big weapon no thing is happening WeWho was <laughs> in illness that is the monster god we have guys because there are marine animals we are visiting him there are other sections Мои Защитите стратегические объекты Адам, Адам, с ним А Да. ты Да, Юпитер, вот так. Да, да, да, да, да. Где-нибудь, да, да. Где-нибудь, да, да. Мау, тих ты, тих ты, не спишь, тихо. Ну да, да, да, да. Ох, твоя на время. Ой, на время, на время, на Защитите стратегические да калли, резь А на бля, лифт, лошадь Что это мы? Он Увьте вас в шоке охлаждениях.